А ты Всем здорова, ребят. Недоброе утро. Уже у меня день. Точно так же, как и у вас. Проснулся, потренировался. Как ни странно это звучит. Покачал как раз таки пресс. После вчерашних кубиков. Жжёт все, поэтому душу, возможно, сложно. но в общем, поехали. А... Сегодня у нас немочка. Сейчас посмотрим, по идее, где-то должны сегодня-завтра добавить напорчики. А у меня самоцветов нет. Я вчера все слил. Спустил. Давай немка грузить, что-то долго грузится. Что-то с ней, с немкой что-то сегодня не то. что-то долго версию не знаю но жесть какая-то творится О, началась загрузка наконец-то наконец-то раздуплилась так что у нас есть наши любимые шарики это конечно было бы круто забрать 10 этих чисто на донат. Так, тут у нас акция. Сейчас глянем, сколько на немки народа бегает. 8000, не так уж и много. На английском у нас там порядка 20 было вчера. На русском я даже не знаю, сколько. Так, ладно, это такое. Поехали смотреть. Какие есть плюхи у нас сегодня и нам надо зафармить Осколки Мэри. Блин, как оно все долго. Так. Донатное. По 1400 это тоже однозначно донатное. Забираем входик. Он здесь не такой же, как и на остальных серваках. И здесь суперпатов реально надо тоже забирать. Базар пакеты. Че, ничего интересного нету. Здесь, ребята, есть шанс вытащить Барда с яйца. Конечно, этот шанс такой мизерный. Ну, забрали хотя бы для прокачки. Кстати, надо забирать. Я же решил питомцев качать, обычных некоторых. А, так, что у нас еще есть? Дерево. Дерево я показывал, рассказывал такое себе. О, отлично, вот отлично. Огонь, ребята! Сейчас мы будем продолжать собирать. Я, наверное, думаю, я сейчас больше ставку сделаю на огника. Мария, это, конечно, хорошо, но я хочу постараться побыстрее собрать огника. 5 осколков. В принципе, отлично. А, так, отлично, отлично, отлично. Нету сегодня пакета. Не, нету. Значит, где-то на днях. Сегодня, завтра... По-любому, должен быть... Наборчики, нам надо будет нафармить Дофига 1200, 1100 И там плюс мелкий Короче, 1500 самов вроде надо Я копил, копил 5к слил На питомцев в принципе не жалею Вот видите уже плюс 300 сразу Вот так вот Плюс 300 самиков есть наняли еще 325 самых есть. Отлично. Ну, половинку собрали. Сейчас еще отсюда уже третья часть есть. Такс. За вход. Надо будет попробовать волну. Я все говорю, говорю. Давайте сразу же сейчас попробуем. Я не буду менять состав этим же составом. Самое главное, быстро убивать. Они добивают здания. Вот Дракосы реально здание рушат. Да, но Анубиса надо кидать. Анубиса однозначно надо кидать на эволюцию. Тогда он их будет на ези разваливать всех вместе. Анубиса и Стрелка. Это на волнах в принципе проблем не будет. Плюс Земль -дройка. но я все равно я жду Фрею. Мне Фрея нужна больше всего. Видите, Анубис у нас слился. Анубис у нас слился на Варлоках. К сожалению. Тоже одна из проблем. Если Варлоки включаются, а они включаются, как видите, сразу мы их не убиваем. Они дают отражалку щит. Мы просто тупо сливаемся. Поэтому нужен Анубис с подашкой. Подашки у меня сейчас гляну, вроде нету. Значит, печально все. Ой, есть. Отлично. Изи просто сейчас будет. Сейчас мы, сейчас мы запортачим нашего нубиса бы затащим. А, так, один с пактом. Блин, и с железкой. пакт с железка. Девятый пакт. Но ну, пакт это классно, но все равно он процентуально бьет. Я, короче, с вот так сделал. Я не хочу железку терять, потому что мне железка нужна будет. На подземке. Ну я сторонник больше. Железо. Так. Сейчас попробуем такой вариант. Я не знаю, зайдет, не зайдет. Просто самому интересно посмотреть, сможем затащить или нет. Так, отлично. Поехали. Стартуем. Сейчас анубису однозначно варлаки страшны не будут. И плюс у него домах есть. Видите, держится. Все равно слили нафиг <смех> что тот вариант что тот вариант короче и то и то сливное но будем пробовать по крайней мере мне все равно все равно сливается зря только перекачал так еще одна попытка у нас есть я надеюсь, он хотя бы будет не такой если сливной сейчас у нас в запределе. Но это не точно. Так, j 3 И тут, наверное, у нас без вариантов. Ну, j 5 мы один раз дошли, но нам чуть-чуть не хватило. В общем, понятно. В общем, с этим все понятно. Поехали, собираем пачку. И стартуем, как обычно. Так, а ну без... Э -э -э -э -э попробуем, давайте попробуем такой вариант. Ворожей. Стрелок. Без Махатмы. Ну, у нас смотра, правда, не будет. Это тоже не вариант, кстати. Уго, нифига себе. Сразу с суперпатами. Да ну нафиг вы что, прикалываете что ли? Но с оккультистом мы должны, по идее, держаться очень хорошо. Хороший оккультист, это тоже крутая тема. Плюс ворожай, но ну, нету ремок. Была бы у меня ремка, я бы сразу же тыкнул ее ворожаем, без проблем бы фармили. подать не будем. Лучше в таком варианте пропустить. Ну, без смотра я вам скажу, тоже держится довольно-таки хорошо. То есть, выражай плюс э, оккультист. Просто супер. Конечно, не хватает мне фрейи Очень сюда. С фрейи было бы все намного проще, но тоже жаловаться смысла не вижу, потому что мы без проблем тащим ну как без проблем относительно, но тащим три этажа. То есть этого вполне нам хватает для того, чтобы зафармить максимум осколков. Так, хорошо. Так, есть первый этаж, зафармили. Надо учитывать то еще, что у нас растет сила. Оооо, начинается. Не по-детски причем. Поэтому я не хочу особо сильно разгонять героев. Я жду Фрейю пока. Выпадет Фрая, можно будет в нее влить все свободные средства и прокачать ее попробовать по максималке. На что у нас хватит. Так, Отлично Ну, Как видите, такая сила до 100к В принципе, относительно неплохо Плюс герои не раскачаны Без эволюции этого вполне хватает Так, кто у нас землеройка ушатался Блин, может надо было подашку Все-таки на землеройку поставить Что я тупанул Взял на выражай, надо было на землеройку Наверное, чтобы он не сливался на отражалках. Что-то я не подумал. Поспешил, короче. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, здравствуй. Сейчас мы здесь приплывем походу. Фобушка. Да. Заговорился и... И настал пипец. Так, пробуем. Одна попытка у нас есть. Мне кажется, тут... Без вариков. Хотя, в принципе, если землеройка сейчас их заблочит, он их заблочил. И все равно не добили всех. Они на заряде. Так, а у нас есть сундук. Давайте его откроем. Отлично. Еще есть у нас одна попытка. Да, вот была бы ремка, было бы вообще идеально. Не, смотрите, что они творят. Просто жесть. Просто тупо ушатали. Ну, в общем, дальше вариант. У меня только один за рекламу. Буду пробовать дальше пройти. В принципе, два героя осталось. Ну, как видите, Фобушка Сила и Бигфут. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Вступайте в нашу гильдию. Мест, правда, у нас, как обычно... Нет, но появляется время от времени. Всем удачи, всем пока.